А Наталья? Нет, это фантом. Все, и тогда эта вся конструкция сразу да, не имеет вот места. быть от, вообще. Именно от этого легче становится как раз Наталью. <laughs> Потому что там, получается, ну как копаешься и снова затягивает тебя, угу. начинаешь спрашивать, а если вот это, да, вроде видишь, что нету, и снова, заново, как будто бы вера возникает.